Здравствуйте, уважаемые зрители, любители астрологии! С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию краткий обзор важного астрологического события, которое произойдет 5 мая. Это переход лунных узлов из оси знаков зодиака Рак-Козерог в ось знаков зодиака Близнецы-Стрелец. Лунные узлы – это математически рассчитанные точки в которых орбита луны пересекается с эклиптикой это большой круг небесной сферы по которому происходит видимое годичное движение солнца кроме того всякий раз когда новолуние или полнолуние случается в пределах 18 градусов вблизи лунных узлов происходят солнечные или лунные затмения Узлы определяют общее направление движения, стержень событий, показывают кармическую задачу очередного этапа. Южный узел – это результат того, что мы делали в прошлом. Северный узел – это вектор развития, возможность изменить нашу карму, показывает необходимые предпочтения, которыми нужно руководствоваться для получения нового опыта. Лунные узлы — это фиктивные точки, они не являются реальными небесными телами. И в то же время вы можете встретить упоминания о них как о голове и хвосте дракона в средневековых арабских и европейских источниках. Под именем Раху и Кету в индийских астрологических трудах написанных на санскрите, древность которых даже трудно себе представить. Лунные узлы всегда расположены друг напротив друга, каждый из которых в одном и том же градусе, но в противоположных знаках зодиака. Цикл обращения лунных узлов в среднем составляет 18 лет, что делает их скорость по сравнению с с личностными планетами, достаточно медленной. Так как скорость социальных планет Юпитера это в среднем 12 лет, а Сатурна 29 лет, то по аналогии можно отнести влияние и проявление лунных узлов на человека как социальное и общественное. Такой символизм отражается в интерпретации узлов, как акцент на общих понятиях и явлениях, не показывая конкретную личность, образ или черту характера. Дополняет такую особенность трактовки узлов их фиктивность, отсутствие массы, как реально небесного тела и описывается нематериальностью. А общей характеристикой тот узел, в котором Луна, пересекая эклиптику, направляясь из южного полушария в северное, называют северным или восходящим. Он же голова дракона или раху. Символ северного узла напоминает вазу без воды, пустую или кувшин, перевернутый вверх дном. Противоположный узел, в котором луна направляется из северного полушария в южное, называют нисходящим или южным узлом, он же хвост дракона или кету. Символ южного узла напоминает вазу, полную воды – или кувшин, который стоит прямо. Ось лунных узлов в гороскопе можно сравнить с рекой жизни, по которой плывет каждый из нас. В натальной карте человека лунные узлы находятся в определенных знаках зодиака и определенных сферах и оказывают индивидуальное влияние на конкретного человека. Но общий фон создают транзитные узлы, их переход из знака в знак. Развитие человека, раскрытие его натального потенциала направлено от нисходящего узла к восходящему. Иначе говоря, восходящий узел или северный – это что-то совершенно новое для нас. А нисходящий узел или южный – это база, фундамент, который служит основой для получения нового жизненного опыта. Так же, как и планеты, лунные узлы постоянно перемещаются, и 5 мая 2020 года транзитные лунные узлы меняют ось знаков Зодиака, выйдут из оси знаков Рак-Козерог и перейдут в знаки Близнецы-Стрелец, где они будут находиться до 18 января 2022 года. В Близнецы перейдет в Северный узел, а Южный переместится в знак Стрельца. Воздействие кармических лунных узлов является одним из самых загадочных и значимых аспектов. Северный узел – это вектор развития, указывает путь к поиску новых возможностей. Переход в знак Близнецы указывает на необходимость изучения нового материала. Это связь с коммуникацией и информацией. Управляет северным узлом в Близнецах Меркурий, поэтому периоды ретроградности Меркурия бывают три раза в год. Следует отслеживать, и в зависимости от особенностей личного гороскопа эти периоды будут значимы для каждого из нас но по разным сферам жизни. Все зависит от индивидуальных особенностей гороскопа. Близнецы – изменчивый знак. Поэтому будьте готовы к тому, что у вас то и дело будет появляться соблазн отвлечься на что-то другое, свернуть в иную сторону, перейти с одного... Дело на другое, не закончив предыдущее. Постарайтесь сосредоточиться, чтобы э, такое отвлечение не оказалось чрезмерным. Северный узел показывает те усилия, которые необходимо приложить человеку, чтобы определить свое будущее. Проявляя свой северный узел, человек создает свою индивидуальность и укрепляет свое осознанное развитие. Об этом символически говорит то, что в северном полушарии Луна, которая показывает потребности, подсознание, стремится к Солнцу. Это символ жизни, воли, сознания. Поэтому северный узел считается позитивным, осознанным, духовным направлением. Напротив, южный узел в стрельце, Раскрывает старые проблемы, которые уже давно известны, знакомы, и с ними нужно будет разобраться, решить то, что можно решить, избавиться от того, что больше не имеет значения или мешает вам продвигаться вперед. Южным узлом в Стрельце управляет Юпитер, планета большого счастья. Правда, до 19 декабря 2020 года Юпитер в статусе падения в Козероге. И мы это наблюдаем. Границы закрыты, туристический бизнес остановился, возможности ограничены, и это не дает перспектив. Призывает нас сделать работу над ошибками, создать какую-то устойчивую структуру и отсечь все лишнее. С 19 декабря 2020 года Юпитер войдет на год в знак Водолея. И это будет своего рода квантовый скачок, освобождение, выход на новый уровень. Естественно, для тех людей, которые параллельно с транзитной ситуацией лунных узлов. Не забывают и о том, что говорят их лунные узлы в личном гороскопе. В период до декабря 2020-го важно не зацикливаться на каких-то планах. Возможно, если вы посмотрите на вещи более широко, то сумеете найти какие-то новые успешные направления. Будьте открыты для новых возможностей и новой информации. Проявляйте любопытство, будьте готовы выслушивать и интегрировать новые перспективы. Нисходящий узел или южный ⁇ это пройденный путь, прошлый опыт. И этот опыт, который связан с нисходящим узлом, составляет основу, фундамент для продвижения вперед. Но он же может и тяготить, тормозить или тянуть назад. В некоторых случаях даже мешать движению вперед. Так как с возрастом ресурсов по южному узлу все меньше и меньше. И к 37 лет заканчивается этот ресурс совсем. То есть пришло время выходить из зоны комфорта. Осваивать новый опыт. Но если человек не следует указаниям северного узла, это все можно прочесть в индивидуальном гороскопе, поскольку у каждого лунные узлы в определенных сферах жизни, то этот человек сам является препятствием для своего будущего. То есть северный узел ⁇ это наше будущее, вектор развития. Переход транзитных узлов из знака в знак – это также время выходить из зоны комфорта, наполнять себя жизненной силой и энергией через северный узел. У каждого человека транзит лунных узлов проходит по определенным сферам. Каким это нужно изучать личный гороскоп? Но, проходя по определенной сфере жизни, Северный Лунный Узел активизирует эту сферу, призывает ее развивать, основываясь на противоположной сфере, на том фундаменте, который уже имеется. В натальной карте Южный Узел указывает то, что уже заложено в человеке, как не требующее развития. В индивидуальных вариантах интерпретации южный узел может нести символизм потери наименьшего сопротивления, либо необходимости отдать, расстаться, чтобы получить новые возможности. Лунные узлы задают вектор индивидуальной эволюции человека, указывают, каким путем ему лучше идти, чтобы превратить коллективные цели в индивидуальный опыт и использовать максимально те возможности, которые предоставляются. Поскольку северным узлом управляет Меркурий, то в периоды ретроградного движения Меркурия не бойтесь задавать себе вопросы, исследовать и подвергать сомнению эмоциональные подводные течения – и бессознательные модели, лежащие в основе восприятия окружающего мира и общения с другими людьми. Главный урок для всех при смене транзитными узлами оси знаков зодиака будет заключаться в поиске новых способов передачи наших эмоциональных потребностей в отношениях. Потому что сразу после смены знаков Зодиака лунными узлами Венера становится ретроградной в Близнецах и акцентирует вопросы партнерских взаимоотношений. Юпитер, который возьмется управлять южным узлом, это планета расширения. А это означает, что нам придется присмотреться к своей жизненной философии и, возможно, избавиться от того, что входит в противоречие с нашим опытом. Можно извлечь наибольшую пользу из того, во что мы верим, что является истинным смыслом нашей жизни. Нам нужно будет проникнуть вглубь в рас... восстающих перед нами вопросов и решить те проблемы, которые мы обнаружим под их поверхностью. Для более успешного раскрытия потенциала положения лунных узлов в знаках близнецы-стрелец придется избавляться от каких-то несущественных или ненужных нам убеждений. От всего того, что имеет двойственность и что не имеет действительного значения. Особенно важный период на ближайшие полтора года для близнецов и стрельцов. Представители этих знаков зодиака более всего подвержены влиянию этого транзита лунных узлов. То есть знак близнецы для северного узла – это статус экзальтации. Северный узел вернулся к себе домой после почти... 18-19-летнего путешествия по другим знакам. Так же, как и Южный Узел, вернулся в знак Стрельца, в статус своей экзальтации. Поэтому для Близнецов и Стрельцов наступает период качественных жизненных изменений. Главное не стоять на месте и развиваться, постигать новый опыт, нарабатывать новые навыки. При этом имеет смысл изучить положение лунных узлов в своей натальной карте. По возможности узнать, по какому дому проходит транзит узлов, который вот, начнется с 5 мая. И это поможет вам более полноценно использовать потенциал этого периода.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 И я отвечу, по каким домам идет транзит. Может, кратко дам характеристики, или запишу какое-либо видео по запросам. Буду признательна за репост. Всего доброго, до свидания, до новых встреч!